Привет всем! Короче, ребята, хочу коротко рассказать об одном случае. Думаю, что многие, кто ездит на современных машинах с двигателями 4, 5, 6 поколения, найдут в этом истории полезную и поучительную. Пили у меня пропуски в цилиндрах. Подозревал, что с большой вероятностью двигатель подсосывал лишний воздух. После осмотра двигателя было мною выявлено, что имеется следы масла около вакуум-насоса на головке и было очевидно, что прокладку нужно было заменить. Любой подтек масла может говорить о том, что в картерном отсеке может попасть лишний воздух. Из-за этого ЭБУ переводит двигатель в аварийном режиме и начинаются пропуски в цилиндрах. Также были следы под двигателя, на стыке коробки передач и двигателя. Этот говорил также о том, что нужно было снять коробку и заменить задний садник коленчатого вала. Из-за этого тоже может попасть в картуном отсеке лишний воздух. Мастера предупредили, что подтек масла внизу под двигателя, около коробки, может Причиной не заднего сальника коленчатого вала, а из-за прокладки вакуум насоса, откуда по течении масло стекало внизу под двигателя. Также подозревал крышку, кожух ГРМ, где тоже были сверху следы запотевания маслом, и было заметно, что крышка изогнута. Потом, после замены, оказалось, что внизу крышки которое не было видно более трудное положение. Там заметные были следы подтека масла. Начал я эпопею борги с пропусками в цилиндрах заменной прокладки вакуум насоса. После замены промил все тут керхелом, чтобы старые следы масла исчезли. Промил также тут внизу двигатель. Проходит несколько дней. Проверяю. Следы масла около вакуум насоса нету, но следы масла внизу двигателя были. Попросил мастерам снять коробку и заменить садный санник. Но мастера посоветовали не торопиться, снять коробку, дорогой ремонт и есть вариант, что задний сальник тут ни при чем. Снова промили нижнюю часть двигателя. Прошло еще около недели, следы масла под двигателя снова появились и троение не исчезло. Принял решение снять коробку передач и заменить задний сальник. Мастера уже не стали сопротивляться. Заменили сальник правого уплотнительного привода на коробке передач. Пили замокном масляные следи от коробки. Когда сняли коробку, оказалось, что внутри все чисто и со задним сальником пила все в порядке. Масло, которое появится снизу двигателя, пили остатки масла, который раньше вытекали из прокладки вакуум насоса и остались внутри стека коробки и двигателя. Собрали все обратно. Единственное, что утешал, это было то, что теперь я знал. Садный сальник коленчатого вала ни при чем в пропусках зажиганий в цилиндрах и не виновник. После этого было принято решение заменить крышку ГРМ, потому что пропуски все таки были. Есть об этом видео у меня и ссылку оставлю ниже в описании тут. После замены этой пластмассовой крышки постоянные пропуски в втором, третьем, четвертых цилиндрах на холодном пропали. Но иногда в третьем цилиндре пропуски все-таки были. Вылечили трубку маслоотделителя, который уходит в турбины. Там тоже были заметны следы масла. Согерментировать и после этого уже несколько недель все в порядке. Если кто-то хочет углубиться в теории, почему при подсосе воздуха в цилиндрах возникают пропуски, есть про это у меня короткое видео, и ссылку оставлю ниже в описании тут. Ну вот так и закончится моя эпопея в парпе с пропусками в цилиндрах. Если для кого-то в этом истории было что-то полезное, прошу подписаться на канал и просто поделиться и комментировать. Чем больше видео вы посмотрите на нашем канале и примите участие в обсуждениях, поделитесь и так далее, тем быстрее будет развиваться наш канал и тем больше мотивации будет у меня публиковать интересные и полезные материалы. Спасибо всем за внимание.